Здоровая! ну... Как ты? Решил вот сделать для тебя вот такой вот ролик, где собрал все пасхалки на Барви Херпе, которые только нашел сам. Я знаю, что многие уже наверняка знают все про эти пасхалки, где они находятся, как с них выбивать, да на отверты, скины и все прочее, что с них только падает. Но я думаю, данный ролик очень будет полезен для новичков, которые приходят на проект, а также для тех людей, кто, как и я, до сих пор по каким-то причинам просто-напросто не собрал все эти пасхалки. Также в данном видеоролике ты можешь проверить смог ли я собрать абсолютно все пасхалки, которые только существуют на данный момент на Барвихе написать мне в комментарии, если я какую-то не нашел. Ну а перед началом этого видео, как и всегда, розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихе РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! И первая же прямо пасхалка у нас с тобой находится чуть ли не у самого спавна новичков, конкретно у автора вокзала. Так что, если ты только недавно зарегался, если ты только заспавнился на вокзале, то ты можешь тут же забрать свою первую пасхалку. Каждую из пасхалок можно срывать всего один раз на кнопку «Alt». Призы с этих пасхалок падают абсолютно рандомные каждому игроку. Бывает, падает одному с одной пасхалки там 30-50 тысяч вертов, кому-то может упасть 50 донат, может и одна единица доната упасть, а может и 300. Также падают скины, да вообще все что угодно. Кстати, напиши в комментариях, что тебе когда-либо выпадала самая интересная из этих пасхалок. Как только забрал первую пасхалку, отправляемся по правой стороне Барвихи на соседний остров. Заезжаем в деревню Железнодорожная и тут за зданием почты есть еще вот такая вот пасхалка с Лукашенко. Срываем данный плакат, и также тут буквально недалеко есть вот такая вот пром-зона, на которой нас с тобой ожидает еще одна пасхалочка. Кстати, насколько я знаю, на все эти пасхалочки распространяется некая КД. То есть все подряд сразу мы с тобой за один час собрать не сможем. Между срывами этих плакатов нужно соблюдать интервал примерно в час, ну или хотя бы раз в один и забирать по одному плакату. Так что не беги сломя голову срывать все эти пасхалки. Делай все размеренно, к примеру, когда ты заезжаешь на какую-либо работу, например, когда ты заехал поработать на ферме, здесь также находится еще одна пасхалка, после чего также недалеко под мостом расположена еще одна пасхалочка, это такой небольшой флешбек и ностальгия по Сантропу. Также, если ты по каким-то причинам вдруг решил поработать на заводе, то не забудь забежать за это здание, ведь там нас с тобой ожидает еще одна пасхалка. Ну а после чего мы с тобой отправляемся в Мурина. Ведь Мурина нас с тобой ждет также еще несколько таких интересных пасхалок. К миру одна из них присутствует на здании на шиномонтажки. Кстати, в муринском ГИБДД также есть еще одна пасхалка. Ну и как только решишь посетить торговый центр в Мурина, то не забудь сорвать еще один плакат, который расположен конкретно вот в этом месте. Но ну, а если ты любитель перелетать через реку на инкассаторах, то конечно же заскочи после Мурина в порт. Ведь в порту есть еще одна интересная пасхалка. Тут же неподалеку, а конкретно на старом Боу-рынке, еще конкретнее на одной из трибун, есть также еще одна пасхалочка для тебя. Ну а если ты новичок и впервые приехал поработать на шахте, то конечно же не забудь забежать за это здание, ведь там есть еще одна такая пасхалка. Вообще на этом центральном острове довольно немало таких пасхалок. Даже на старой покрасочной, конкретно сзади этого здания, на стене есть такой еще один плакат. Но как только ты его сорвал, ты можешь отправиться на Красную Поляну. Ведь даже за всеми любимым или кому-то нелюбимым казино, также вот здесь вот в этом вот подземном гараже, есть еще одна такая пасхалка. Не забудь посетить местное кафе на Красной Поляне, ведь сзади этого кафе нас с тобой ожидает еще один такой плакат. Ну и наверное последняя на сегодня Пасхалочка, которую мне удалось найти, вот такая вот надпись на заборе военной части. Реально слабо заметная надпись, но показываю тебе на карте, в каком конкретном месте ее стоит искать. К сожалению, это все те пасхалки, которые я смог найти сам. Вполне возможно, что это далеко еще не все. Возможно, есть еще какие-то пасхалки в каких-то скрытых местах. Если тебе удавалось найти что-то еще, то, конечно же, поделись, пожалуйста, со мной об этом в комментариях. Я с удовольствием изучу эти места, да и наверняка. Другие игроки и мои зрители будут тебе благодарны. Сколько на самом деле всего пасхалок на барвихе РП, я к сожалению не знаю. Мне кажется вообще мало кто знает и владеет такой информацией. Ну а что касается призов, которые с них падают, я тебе уже как и говорил ранее, в принципе повторяюсь, там падает абсолютно рандом. И в абсолютно рандомном количестве, Неважно, важно будь это донат валюта, будь это верты, будь это какие-то ресурсы, или будь это даже какие-то скины, может быть либо совсем. Какой-нибудь дешевый скинчик, а может быть реально что-нибудь крайне интересное и далеко не дешевое. Но обо всем об этом, конечно же, делись в комментариях.